Всем привет от Science TV, и сейчас я коротко и ясно объясню вам, как мы видим в трех измерениях. Ну и перед началом просмотра я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает, спасибо вам всем, друзья. А мы начинаем. Интересно, когда мы смотрим вокруг себя, как мы понимаем, что объекты, удаленные от нас на одинаковые расстояния, различные по величине или один находится позади другого? И тут возникает вопрос, почему мы видим все в трех измерениях, в настоящем положении по отношению к другим предметам? вместо видения всего в плоскости, а суть дела заключается в том, что когда мы видим предметы, мы видим их не только нашими глазами, но также и умом, мы видим предметы в свете опыта. И тут наш мозг, базируясь на определенном опыте, помогает нам интерпретировать то, что мы видим. Если бы мозг не использовал опыт, который дает ему возможность интерпретировать то, что мы видим, то мы могли бы перейти в полное замешательство. И услышав это, вы тоже, наверное, пришли в замешательство. О чем это я вообще говорю? Давайте я объясню вам примером. Например, опыт дает нам идею насчет размеров предметов. Человек, стоящий в лодке на расстоянии от берега, кажется намного меньше человека, стоящего на берегу. Но вы не можете сказать, что один человек больше, а другой очень маленький. Вы говорите, что один человек близко, а другой далеко от вас. А какие еще знания использует ваш мозг? Одно из них ⁇ это перспектива. Вы знаете, что когда вы смотрите на рельсы вдаль, они сходятся вместе, принимая во внимание ширину пути, мы судим о расстоянии. Опыт подсказывает вам, что близкие объекты мы видим резко и определенно, а удаленные кажутся нам туманными. А вы знали, что с помощью опыта вы можете также научиться читать тени. Они дают вам представление о форме и взаимодействии объектов. Близкие объекты часто закрывают части предметов, находящихся дальше. Поэтому вы можете сказать, что к вам ближе – дом или дерево. Движение головы помогает вам определить то, что дальше от вас – дерево или столб. Закройте один глаз и поверните голову. Дальний объект передвинется относительно вас, а ближний объект будет двигаться иначе. А вы знали, что даже фокусируя глаза, мы можем составить мнение о расстоянии до объекта? Ну и как чувствуете напряжение? Это происходит потому, что вначале вы сосредотачиваете свой взгляд на близких предметов, а затем на дальних. В конце-то концов, опыт вырабатывается в процессе комбинирования деятельности обоих глаз. Если объекты двигаются к вам, и вы пытаетесь фокусировать на них взгляд, ваши глаза сходятся в одну точку, и глазные мышцы напрягаются. Напряжение дает представление о расстоянии. А вот другое указание на расстояние заключается в том, что каждый глаз воспринимает различное изображение. Различие в изображении помогает вам получить правильное представление о расстоянии.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 Ну, а мы с вами увидимся уже очень скоро. И пока!